О, можешь его сейчас за руку подерать, дай. Да, надо, надо. Там скользко. Да, О, можешь его сейчас за руку подерать, дай. Да, надо, надо. Добрый вечер. Здрасте. С пацанами поздоровся. Всем привет. Ну все. Мы победим.